Спокойствие находится внутри вас, не ищите его снаружи. Истинное спокойствие – это покой, от которого и другие становятся спокойными. Когда тебе плохо, прислушайся к природе. Тишина мира успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов. Живи, сохраняя покой. Придет весна, и цветы распустятся сами. Человек с огромным запасом терпения и толерантности идет по жизни с особой долей спокойствия и умиротворенности. Такой человек не только счастлив и эмоционально уравновешен, но он к тому же еще крепче здоровьем и меньше подвержен болезням. У него сильная воля, хороший аппетит Ему легче заснуть, ведь его совесть чиста. Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума. Самая высокая степень человеческой мудрости – это умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним грозам. Все мы умеем сами себя успокоить. А мудрость приходит вместе со способностью быть спокойным. Просто смотри и молчи. Больше ничего не нужно. Как теплая одежда защищает от стужи, так выдержка защищает от обиды. Умножай терпение и спокойствие духа и обида, как бы горька она ни была, тебя не коснется.